Всем добрый день! 7 января. Всех с Рождеством Христовым! Плюс 5 мрячка. Зимуем! Часто в моих роликах можно увидеть вот эти надворные постройки за кадром, что они в себе хранят. Но пчеловоды знают, готовиться к зиме нужно еще летом, а вот готовиться к весне желательно с осени предшествующего сезона как это выглядит и в чем это заключается. Осень позволяет провести вот такую комплектацию рамок с кормами, сушь светлую и темную, чтобы по весне сразу после очистительного блета в один прием на конвейере пооперационно провести однотипную работу очень удобно высвобождает много времени ну и комплектация соответственно дополнительными доньями, крышками он вдали стоят нуклеусы лет 10 так и не видели ни одну обгулявшуюся матку, потому что все матководное мое хозяйство находится в основных семьях. Никаких лишних рамок, лишнего штата в лице нуклеусов. Все проводится максимально эффективно с минимальной комплектацией. Ну и с максимальной однотипностью. Очень часто пчеловоды, так слышу, соревнуются по подмору. Первый раз это я тебя почистил. Там попал рюмки, возможно. Лет пять назад показывал ролик, называется «Логическое количество подмора». Весной, когда менял донья по всей пасеке, также же ж пооперационно сразу все семьи. Ну и показывал, сколько за зиму может быть подмора. И назвал логическим, почему. Потому что очень часто встречаю такую информацию, что ну, вообще нет один, одна пчела, там две. Я не вижу абсолютно никаких в этом проблем, если выпадает стакан где-то за зиму у сильной семьи. Мало ли по какой причине, тем более если пчеловод не практикует такую каждодневную чистку или раз в неделю отход бывает упала застыла или же если какая-то патология у семьи значит первые мишенью как раз и являются больные они покидают клуб обрывается застывает становится подмором то есть составляет подмор члены семьи ну, возможно, это и лучше, как раз и является таким элементом естественного отбора, потому что не может быть в семье там, где много особей, чтобы они были все одинаково крепкой физиологии, обязательно попадутся семьи, вернее, не семьи. а некоторые особи, какая-то часть с плохой физиологией ну, как-то подорвана, недокормена, возможно, была. Соответственно, биоресурс ее как-то пострадал, и она первая отходит. Возможно, такие пчелы являются своего рода, как губкой убирают себя этих вирусов, какие там есть, хранятся, или бактерии патогенных. И выносят с собой наружу. Все мы знаем прекрасно, что пчела по своей природе, если она чувствует свою погибель, то эту проблему уносит подальше из гнезда, чтобы не было перезаражения ее сестер. Давно я об этом слышал, еще в начале своей практики. Это довольно-таки уникальный механизм вот такой профилактики в биологии семьи, когда пчела, то есть отдельные особи, погибая, покидают семью. В общем, такой кратенький ролик так для того, чтобы освежить канал, показать видеосюжет. Вроде как зимний. Всего доброго зимуем. Желаю всем удачно дозимовать. До свидания.